Часто спрашивают, как заполнить внесок. Я решил записать это видео, чтобы раз навсегда закрыть этот вопрос. Потому что каждую страницу по несколько человек спрашивают, как правильно, где писать и прочее. В теме на онлайнере «Карта поляка. Махнем легально в Польшу». Есть шапка, в которой выписаны все стандартные вопросы. Да, тут есть некоторые неточности из-за того, что шапка давно не редактировалась, но... На самом деле, большая часть информации здесь соответствует действительности. Открываем инструкцию по заполнению внеска. Здесь мы можем скачать сам внесок, можем скачать пример заполнения. К сожалению, ссылка это сейчас недоступна. Я перезалью этот файл, и он будет в описании к этому видео. И дальше инструкцию заполнения можно другую скачать. Так, инструкция по заполнению внеска. Вот смотрите, сам внесок. На самом деле здесь все очень просто. Главное не торопиться, а внимательно читать, что здесь написано, и используя вот это вот методическое пособие, инструкция по заполнению бланка, вы не сможете ошибиться, если, конечно, там фамилии вы буквы не поменяете местами. Здесь по пунктам расписано, что, куда, как вписывать, как не вписывать и куда не нужно вписывать ничего. Давайте разберем на примере, вот допустим заполненный внесок, это для примера, здесь он немножко неправильный, потому что здесь э, Минск э, использован с обводом, так не надо писать, это старое заполнение, насколько я понимаю, сейчас так не пишут. Давайте разберем сначала, цель складания внеску, если вы получаете первую карту, ставим крестик здесь, выдание первой карты, потому что мы получаем ее в первый раз. Далее, здесь нужно быть очень внимательным. Очень многие люди э, провалились именно на заполнение внеска, именно вот в этих двух пунктах. Здесь пишется фамилия. Здесь, если у вас фамилия, например, там, не Лермонтов, э, не знаю, Забицкий, то э, здесь ничего не пишется. То есть, если у вас фамилия Лермонтов, Забицкий, то здесь вы пишете Лермонтов, здесь Забицкий. Потому что ну, двойная фамилия. У большинства людей фамилия одинарная. То есть здесь пишите фамилию, здесь ничего не пишите, ни в коем случае. Здесь пишите имя. Процентов 90 людей, я бы сказал даже 99% людей, которые провалились именно на внеске, вписали сюда фамилию многие кто в спешке переделывал э, внески с ошибкой вписали сюда фамилию сюда ее не нужно вписывать и внимательно читайте э, заголовки анкеты тут все четко написано что куда вписывать то есть вы поняли сюда фамилию сюда имя если у вас двойное имя сюда вписываем второе имя если у вас одно имя сюда вписываем дата рождения. Именно так, как написано. То есть, если меньше 10, то указываем 0,3, 0,5, обязательно с нулем, Не забываем указать свой пол. И желательно правильно это сделать. Далее, место рождения. Просто пишем место, как называется. То есть, например, Лида, вот как в данном случае. Обовательство. Это белорусский у нас, народовость, польская пишем. Дальше. Если у вас областной город, то есть, к примеру, Минск, Брест, Могилев, Гомель, то здесь вы не пишете ничего. Здесь просто пишется Мессовость, Минск. Здесь не пишете ничего и здесь ничего не пишете. Просто Минск и адрес. В моем случае у меня был Минский район. У меня здесь единица подиала Обвуд был. Здесь Минский и местовость это то, как называется там, я не знаю, ваша деревня, городской поселок или что-нибудь. Вот. Далее не забываем указывать э, индекс. Консул несколько раз э, перед размовой упоминал об этом, что указывайте индекс. Далее указываем улицу. Если у вас идет э, номер дома, квартира, то указывайте через черточку наклонную. Именно вот так, как здесь. Именно так. Был вопрос, как указывать, если есть еще корпус, то, в принципе, прокатывало 6 дробь, 2 44. Край Беларусь. Тип документа, который вы предоставляете в консульство. Это паспорт, как правило, серия, дата. Дата, до какого числа действует ваш документ. Будьте внимательны, проверяйте все в паспорте. Все четко, как в паспорте. Потому что любая ошибка в данных считается консулом как понимание польского языка. И вы не сдаете автоматом. Далее, второй лист. Вы указываете документ и фамилию человека, по линии которого вы претендуете. То есть, к примеру, если у вас в свидетельстве о папа или мама поляк, то вам достаточно одного человека. К примеру, указываем матка и пишем Валентина Туск. Тут, в принципе, написание не очень важно. Кто-то говорит, что важно, кто-то говорит нет. Смотрите, если у вас есть документ, в котором написано латиницей, то есть, к примеру, там паспорт, или, не знаю, другой документ, в котором написано латиницей, то вы переписываете, как есть там. Если у вас, ну, у нас у большинства свидетельства о рождении родителей, оно на русском языке, вы просто по правилам транскрипции польской, там есть в инструкции по заполнению ссылочка. Есть ссылочка как э, правильно писать населенные пункты, плюс э, где-то была ссылочка, я не помню, или в шапке, или здесь, э, как правильно транскрипцию делать э, фамилии, имени и так далее. Но в любом случае, я не знаю ни одного случая, ну, по крайней мере, я не слышал ни об одном случае, чтобы кого-то завернули из-за того, что здесь фамилия с неправильной транскрипцией написана. Потому что... На самом деле наши документы переводятся сначала на белорусский, а потом пишутся в транскрипции, что неправильно. А здесь можно написать спокойно там, в транскрипции прямой. То есть с русского на латиницу. Вот как здесь, Валентина Туск, например. Дальше. Обывательство того, по кому, по, по кому вы подаетесь. То есть белорусский. Ну, то есть в вашем случае. В нашем в большинстве это белорусский. Народовость польская. Далее, если вам нужно два человека, то есть, к примеру, про, про бабтя, про дядок, то вы указываете одного здесь, второго здесь, обязательно. Поскольку я подавался по родителям, то есть, я указал одного из родителей, и мне достаточно было заполнить только вот первый пункт. Дальше, обязательно. Обязательно вы указываете здесь. То есть, если вы не от э, организации э, польской пришли, то есть вы получаете по родителям, например, по родственникам, а не в связи с участием в польской организации, э, вы указываете здесь «нет». Консул еще перед, э, консу, перед размовой спрашивает об этом. Есть ли кто-нибудь, кто пришел от польской организации? Если вы не от польской то здесь пишите нет дальше здесь вклеиваем фотографию я вам вообще рекомендую распечатать перед размовой очень много внесков потренироваться по заполнять их дома в спокойной обстановке чтобы если что-то где-то не так вы смогли очень быстро заполнить внесок на месте там там есть и клей и ручки, там есть все, только нет ножниц. Поэтому фотографии лучше заранее вырезать и взять с собой. Я распечатал, наверное, штук 10, штук 5 внесков заполненных, сделал с фотографиями. Штук 10 незаполненных без фотографий сделал. И плюс я с собой взял еще там, 4 фотографии вырезанных, на всякий случай, мало ли что. Тут я, кстати, не пожалел, что взял пустые внески, потому что, ребята неправильно запомнил, у них внесков с собой не было. То есть вы можете с кем-то поделиться, ну, поможете человеку. Вот. На второй странице вот мы клеим фотографию сюда. Фотография, фотография стандартная, как на шенгенскую польскую визу. То есть просто приходите в фотосалон, говорите мне там или на карту поляка, или на польский шенген. Они знают, какой размер и что должно. На самом деле фотография чуть больше этой рамки, но это не важно, потому что, ну, такая вот фотография. Здесь пишем, место, где вы подаете, это Минск, желательно писать по центру, вот здесь вот, потому что, потому что желательно так писать, если вы будете, заденете случайно где-то что-то, у вас могут быть проблемы. Потому что, скорее всего, эти листы потом сканируются компьютер, компьютером. И если вы где-то там цепляете, то можно, компьютер может не распознать или цифру, или букву. Поэтому лучше писать все по центру и печатными буквами. То есть здесь пишем Минск, запятая и дату, когда вы подаете внесок. То есть если вы знаете, что вы пойдете 8 числа, то дома просто заполняете, там, например, 08.01.2013 и пишите Минск. Подпись. Обязательно подпись должна быть и подпись не должна выходить за эти рамки. И очень важно даже дотрагиваться. Консул это уточнял несколько раз. На самом деле один товарищ завалился на этом, он спешки спешке переписывал внесок и, и дотронулся до рамки. И он решил переделать, и, как я вам уже говорил, в спешке вписал вот сюда фамилию. То есть, получается, два косяка из-за того, что торопился человек и запутался. Поэтому не делайте так. А, так. Что еще? Подпись обязательно не, не дотрагивается, не выходит за линии. Все, в принципе, больше вам заполнять здесь ничего не нужно. Консул может попросить внизу первого или второго листа написать свой номер телефона. Просто берете ручку, пишите свой номер телефона здесь внизу. Все. Остальное слушайте внимательно консула. Перед размовой консул четко проговаривает, что нужно, что не нужно, что заполнять, что внимательно заполнять и так далее. Внимательно слушайте консула. Все. Всем спасибо. До свидания.